Приветствую вас в компании «Красный апельсин». Наша компания работает на строительном рынке Ленинградской области уже 18 лет. Нас знают очень многие – заказчики, поставщики, строители, коллеги. Знают, как компанию «Апельсин». Поэтому мы хотим рассказать, почему же наш «Апельсин» вдруг стал красным. Маркетологи называют смену названия ребрендингом. Но у нас, строителей, свое особое профессионально-эмоциональное отношение к красному цвету. Красный – это стереотипный цвет кирпича. За годы работы мы успели освоить все строительные материалы. Брус, газобетон, кирпич. Нам по плечу построить любой дом. Однако со временем мы стали отмечать интересную особенность. Во-первых, именно дома из кирпича ассоциируются у наших заказчиков с основательным, надежным загородным домостроением. А во-вторых, кирпич помогает нам оттачивать профессиональные навыки. Можно сказать, что этот материал более капризный, более сложный. Каждый раз словно проверяет наше мастерство. А для мастера нет более интересной и азартной задачи, чем довести до совершенства уже освоенные умения. Вот и получается, что кирпич нас воспитывает, а мы его в ответ укращаем. Но и на достигнутом не останавливаемся. Ведь мы уже освоили технологию строительства из теплой керамики. Поэтому красный – это цвет тепла. Он есть в сердце любого дома, что мы построили. Ведь там пылает камин, который дарит уют, особую атмосферу загородной жизни, тепло семейного и дружеского общения. Это тепло возвращается и к нам в стократном размере. С каждым новым домом, с каждым добрым отзывом о нашей работе, с каждой довольной улыбкой. Вот такое оно – незатейливое счастье строителя. Ради этого стоит неустанно работать над улучшением качества наших домов. Да, для нас красный – это цвет качества. Строительная отрасль чрезвычайно консервативна. И тому есть логичное объяснение. Любая технология, применяемая в строительстве, требует годы и годы эксплуатации. До того момента, когда можно будет говорить о ее надежности, перспективности и массовом применении. Ведь от качества строительных работ зависит здоровье и жизнь людей. Технологии в советское время регулируются только ГОСТами. Это слово означало, технология создана инженерами, проверена конструкторами, подтверждена испытаниями, является качественной и надежной и должна обязательно применяться при строительстве. ГОСТ и сегодня остается главным ориентиром профессиональных строителей. Мы гордимся тем, что в нашей компании работают профессиональные строители. За 18 лет мы сумели собрать именно такую команду и работать в лидерах рынка загородного домостроения в нашем регионе. Красный – это признанный цвет лидерства, поэтому наш апельсин отныне и всегда будет красным.